человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Не заметил, как ты сел? Это мой третий перевод. С Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17! Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Первое Я такого высокого Я мнения хочу, о Сити-17, да. что решил разместить свое да. правительство да. здесь. В Цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покраницами. Я горжусь тем, что называю City17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в City 17. Здесь безопасно. Проходи. 6-3S, нелетальное применение. Продолжается. Привет. Потой. Проходи. -лицо. Опять доктор Брин. Пишу, что в СИЗе 14 последний раз... Но ...не стоит Их, Стоять. Не. Стоять! Стоять! Честный отбой по 647 и 10 1, 2, со мной, Добро, пожаловать. Добро пожаловать! Добро пожаловать в CT-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Это какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как и у всех. Да, понял. Заходи. Ты сюда? Нет, сам справлюсь. Назад. Я уж поболтаюсь с ним наедине. Кстати. Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фримен, как неожиданно. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового проспект Ну, барни, и что ты предлагаешь? Я думаю, думаю... Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить? Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Хорошо. А, э -э Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Клянера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. мне читать письмо, которое я получил. Уважаемый... Я доктор, сказал, положи я, ее в мусорку. Почему Альянс подавляет наше ценное Искренне ваш обеспокоенный... Подозреваемый, готовьтесь к исправлению правосудия. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос? Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стояли на пороге бессмертия. Этот факт лечился с собой далеко идущие выводы. Он требует полного Прободи. присмотра наших... Горы, да? Я а бы рад помочь, но это невозможно. знает о своей бесполезности. И как загнанный в угол зверь ни за что не сдастся без кровавого боя, он может нанести человечеству смертельную рану. Инстинкт создает своих тиранов и приказывает нам восставать Говорит нам, что неизвестная это угроза, а невозможность нас с пути изменений и прогресса. Поэтому инстинкт должен быть подавлен. Как всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, они найдут причину. Довольно! Прекрати! Скажите, спокоен, Спасибо за... Стоять, убирать рубеж. ли наши покровители? Что им Уходи. Это у телегавы. Он на нашей стороне. Победит на них там внизу. Я же говорила, мы следующие. Надеюсь, ты ошибаешься. Когда же это закончится? Не волнуйся. Пожалуйста. Все в порядке. Вниманию жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым Нельзя терять ни минуту. Внимание! В портале потенциальный источник вреда обществу. Донести, содействовать, собрать. Давай сюда, быстро! Давай быстро на крышу! Предлагают и Фримен. Неопознанная... Нам надо спешить. Немец... Комбайнов Немец... может и трудно Статус раскачать. Но если уж это сделать, обороны. лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Ха, кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в черной мезе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, неразговорчивый. Помнишь его по черной мезе? Старого администратора? Хм. Только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Забавно, что ты появился именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком, через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Вот а, чертовка! К куда она делась? Ламар, выходи оттуда! О-о, все в порядке, доктор Клянгер. Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я, Барни подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже... Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупость. Твой талант... Превосходит даже твою Давайте красоту. убедимся, что эта штука работает, ну что, ладно? Получилось? Вот, черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставить под угрозу всю нашу он работу. Со мной. Именно, Барни, это великий день. торжественно откроем телепорт двойной передачи. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно? Не надо так волноваться. А Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Да, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик? Что? Взять. О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... А -а -а! Черт, убери её от меня! Ламар, вот ты где! Я думал ты избавился от этой заразы! Конечно, нет! Не бойся, Гордон, ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой, и тот тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ламар! Эти приборы очень хрупкие. Бог мой! Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя шит. Ох, он ведь действительно на тебя шит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Кх Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источников питания Альянса, которых полно в местах патрулирования. А пока пора взяться за работу. Стань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Илай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Э -э Это же не то, то, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед! Посмотрим. Поток без массового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда фольда ЛГ. его функцию Гильберта. Ословия Лутере. 2, Два. Один. 1, пу... О господи, что на этот раз? А, доктор 1, Господи, ты права. Гордон, не воткнешь Штепсель. Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем? Начали. Я не могу. А... Ладно. Сам посмотри. Эй, О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну, давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT Ладно, закончил. Ладно, твой твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик, и мы отправим тебя к Лай. Как раз вовремя. Прекрасно. Три, два, один, пуск! Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон-вояж. Bon Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия! Что за черт? Да это же твой чертов мозгасов! Ломар! Дэдди! Привет! Вот он! Ломар! Да забудь о ней! Он проходит! Что по происходит? Тут? Похоже на какие-то фамилия! Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим! Его судьба утягивает! Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, эй, он вернулся! И я его вытащу. Ни в каких поле тебя разорвет на части! Мы потеряли Гордона, что происходит? И если бы я только знал, что такое может случиться! Не волнуйся, Гордон! Вон он! Нет, опять мы его пускаем! Кто это был? Неужели Гордон Фримен? Он не проскочил! Сзади! Ага. Выключай! Выключай! Гордон! Уходи отсюда! Беги! Пускайся вниз! Я найду тебя позже! Это полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити 17 как можно скорее, Гордон. Иди по каналам. Они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе. Чем смогут? Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель. Она тебе пригодится. I love that. от надзора. отреагировать, изолировать с мистом просить. Внимание! Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в гражданской обороны. Полагаю, сирены по тебе. Хорошо, ты нашел нас? Ты не первый, кто был здесь. Это применно. Судный день Альянса настал. стол. послушай, мы лишь наблюдательный миссии, пост подъемки. Главная станция совсем Кост. рядом. Они, Они жирить, направят тебя на. Защитить. Пока позволим моему другу Вартигонту дать тебе хороший Кост. заряд бодрости. Подавить меч, стерилизовать. Будь осторожен. Нам нужно пройти незамеченными. Если ГО поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой. Воздействие О противоправном поведении немедленно должен силам ГО. станции повторяем го атакуют подземные станции к нам поступают беженцы с девятой и дальних станций кажется мои мы... продолжаю станция 8 как слышно станция 8 вы меня слышите занесения о манхэках подтверждены повторяю да, они дополняют потребку манхэками Код. Подавить. стерилизовать Долг, сюда. Меч, полночь! Иди вперед, друг. Эта станция разрушена, но впереди другие. Граждане Я останусь тут ждать остальных. Мы должны зарядок. спасти железную дорогу. Вот. Обезуредить, защитить, усмирить. Код. Подавить. Меч. Внимание, ответили 64 семьи, как проверить численность. А наблюдатели еще объект медленно. Местный... No oh boys. 0 ноль. Согрузник Всем ответить код 3. ГОВОРИТ поддержки, код 3. В недоносительстве штраф 5. в обществу первого уровня. Подразделение ГО под притечение долгих Субтитры